Ребят, у меня в субботу в эту будет стрим по Бэтмену, не знаю по какой части, потому что ну, их на самом-то деле очень много. Ну, будет стрим по Бэтмену, чё.